Всем привет. Итак, давайте посмотрим совет и расклад. Так. так, О чем нам скажет О отношениях. Я заговорилась, извините, об отношениях. Так, я о здоровье. Так, еще о чем? Отношения к здоровью надо менять. Иногда вы относитесь к себе не очень хорошо. Вы много работаете, энергии потом мало становится. Ну, когда отдыхаете, ее вроде как бы и больше энергии становится, но все равно потом энергия меньше становится по поводу отношений к своему здоровью это важно нужно чтобы зарабатывать деньги деньги для своей женщины для семьи для любви деньги нужны но они тратятся когда их копишь вроде как копится по чуть-чуть отношением к деньгам нужно менять стараться если даже копить то хотя бы чуть-чуть накапливается отношением в любви вот ваша женщина вот к ней любовь вы проявляете ну у вас отношения любовные бывают, когда как. Вроде как и хорошо, а бывают ссоры. Вроде как и все прекрасно, но бывает недопонимание. По поводу отношений к себе, к окружающему У вас хорошие. Старайтесь ко всем с любовью относиться. Кстати, вот пара выше, дамы и король. Любимый человек есть у вас. Для женщины вот у нее есть любимый человек. Для мужчины вот есть. Вот вы мужчина, вот вы. У вас есть любимая женщина. Любимый человек есть. Вау, плюс. Даже дети есть. Или хотите детей. Энергии, конечно, не так прям много. Денег мало, старайтесь энергии, больше отдыхать с любимым человеком. Тоже. Вот, пара вышел король, да. Старайтесь всей семьей отдыхать, с детьми отдыхать. Или когда отдыхаете, думаете, что вот дети будут и будут деньги, будут по братству. Дети это счастье. Самое главное это, конечно, все-таки финансы. Всем пока!